Пожалуйста, разберитесь уже там побыстрее, действительно... пока ваша сила не уничтожила все сообщество душ. Банкай. Занка Нутачи. <свист> ты точно уверен в том, что это тот же Банкай, что ты видел тысячу лет назад? Сегодня я заставлю вас вспомнить. Меня объяло пламя в 15 миллионов градусов по Цельсию. Ты теперь и пальцем ко мне прикоснуться не сможешь. Мне ничего не будет. Занка Нотачи, юг. Как Адзюман, Кусидай Содзин. Мертвые. Праг тех, кто был сожжен этим пламенем. Ух, придайте мне сил, а я дам вам мгновение счастья от кипящей битвы. Я пробудил тех, кого меч пламенем моего Банкая обратил в прах. Пробужденные становятся моими руками. Они не успокоятся, пока мой враг сам не обратится в пепел. Не думай, что горска трупов сможет меня остановить! Сайдлиц? Аргула, Хьюберт! Значит, видишь своих подчиненных, которых сам же и убил? Шигекунья Мамота, ты мразь! Скажи, ты уже начал жалеть о том, что не украл мой банкай раньше. Хотя нет, не то чтобы тебе по силам было украсть мой банкай. Но все, что ты сейчас испытал, и близко не сравнится с ненавистью и болью, шинегами, которые погибли сегодня по твоей вине. Санка Нутачи, Север. Энчик один.